После ветреной зимы, после вьюги Я взяла тебя взаймы у подруги. У подруги я тебя одолжила И головушку твою закружила. Обещала, что верну непременно, Но во мне произошла ты. Случилось. Но со мной беда случилась Взяла тебя взаймы на неделю, По а семь дней давным-давно пролетели. Раньше, помню, я долги возвращала, А с тобой забыла, что обещала. А с тобой забыла я все на свете, Как вернуть теперь тебя, Со мной беда случилась Я сама тебя влюбилась